Так, ну вот у нас продолжается работа с шейным отделом. Шейный, на переход проверяем. Вот сначала ластицы отростки, да. На месте они проверяем на наклоны, на ротацию. Вот чуть второй позвонок чуть слишком активно, хотя вроде на месте. И боковые. Отростки там и фасичный сустав, тогда проверяем. Вроде бы. Все на месте. Значит, проблема не в них, проблема в мышцах шеи. Немножко сделаем декомпрессию, расслабились, расслабились, глаза закрыли, челюсть сомкнули. Как вот может подтянуть лопатки. было бы клопатки, да? давали? Нет. Нет. Ага, значит, все хорошо. И копатки вот сюда. Вот сюда капец сюда, да? Да. Сюда два глаза. Массаж мы уже делали. завели, сейчас немножко ее просто декомпрессируем. Так вот под разным. Углами растягиваем все мышцы, лестничные, грудинно-пучично-свидные, и так далее. Так, видите, какая совместимость. хорошая. Ну, осталось нам коронный номер. Это дернем за... Череп, ты уже делал, не боишься? Мне надо да? присесть на него, да? Ну, когда я присяду за одну... Присесть, 알아, ну, хочешь, да, присесть? Вот сюда и за одно видео буду снимать. Еще растянули. чуть чуть пониже. Ни о чем не думаем. все подготовка хотя она может быть и как самостоятельная прием использоваться для тех например, для нежных клиентов или для пенсионеров тут уже могут быть щелчки вот мы таким образом еще лордос увеличиваем шейный а таким здоровым людям можно сделать и посерьезнее и еще разок. Все, отдыхай так, было что-нибудь? Да нет, в этот раз не было. И там не было, да? Нет. Сейчас попробуем немножко другой прием. Было вот когда там на другой стороне. Вот там классно. А, на другой стороне, там, да? Там вот тут уж хрясть только. <смех> тут тоже. Прямо чувствовать пустило все. Да. Ну, значит, на данный момент тебе достаточно, тогда больше не надо. Перестараться тоже плохо. Лучше остановиться вовремя.